Друзья, всем огромный привет! Сегодня поработаем с остатками пенопласта. Также поработаем с таким вот универсальным достойким клеем и эпоксидной смолой. Сделаем три состава. Попробуем нанести их на разные покрытия. Это у нас будет дерево, металл, оргстекло. Потом в итоге я покажу, что я наносил год назад на деревянный стол. Посмотрим, все-все расскажу, все покажу. Так что поехали. Но для начала мы с вами возьмем три пластиковых стаканчика. Сразу будем подписывать. Первый это у нас будет пенопласт. Второй у нас универсальный клей. И третий эпоксидная смола. Берем первый стаканчик. Наливаем ксилол. И будем сейчас растапливать в первом стаканчике пенопласт. Самое хорошо он плавится конечно в ацетоне. Но в ацетоне получается у нас клей. Здесь же будет наша однородная масса жидкая. Все, пенопласт стал плохо плавиться. На этом моменте мы пока остановимся. Вот такая вот однородная масса получается. Берем второй стакан, наливаем туда клея. И наливаем туда ксилу. И хорошенько перемешиваем до однородной массы. У нас все хорошо перемешалось. Вот такая вот однородная масса. Берем с вами эпоксидную смолу, двухкомпонентную. В общем, смолы за кадром набрал, долго набирать. Ну и прямо на глаз я капну от вредителя. Хорошенечко размешиваем. Также добавляем ксилол. Также хорошенечко размешиваем. У нас однородная масса получается. Эмали универсальный пшикнув каждый по несколько раз. хорошенечко перемешиваем возьмем с вами три одинаковые дощечки подпишем их под номерами один два три возьмем также орг стекло и металл подпишем берем под номером один такой вот красивый раствор получился и наносим так вроде не видно что металлик цвет наверное Немножко маловато я добавил краски все-таки. Но... Да, мало краски. Также нанесем состав на оргстекло. Посмотрим, как он будет держаться. И на цинковку. На металл. Попробуем потом его и на прочность. Берем под номером 2. Я вытер, сухая, промыл и наносим. Также на ворк стекло, также на металл. Берем теперь эпоксидную смолу, наносим на дощечку. также на ОК стекло и на металл. Теперь оставим это до полного высыхания. А сейчас я пока покажу, что у меня произошло со столом, который на улице под открытым небом под снегом простоял целую зиму и осень. Друзья, вот он стол. Сейчас поставлю вставочку, как я его красил раствором ксилола и пенопласта, и вот он всю зиму отстоял на улице.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 То есть даже под водосточкой все сдалилось и Смотрите, краска как была, цвет так и остался а Сейчас посмотрим водоотталкивающий свой Только да, он растрескался, видите Ну, потому что это склейный щит И смотрите То есть как она была, не впитывала в себя древесина, так и осталась Смотрите так что это постояло под ультрафиолетом, стояла под снегом, под дождем с того лета. То есть почти год уже отстояла, Ну, 9-8 месяцев. Все прекрасно держится. Так, дорогие друзья, все у нас высохло, все сухое. Хотел показать, как, как выглядят растворы. Смотрите, вот постоял ночь. Это у нас клей титан. Это у нас... Смотрите, какой цвет получился почему-то. Если его размешать, он получается какой-то голубоватый. Во, собралась эпоксидная смола голубого цвета стала. И вот пенопласт. То есть пенопласт даже практически не изменился. Немножко, немножечко осадка дал. Смотрим. Смотрите, какая блестячая... Блестючая деревяшка. Давайте попробуем нанести на нее водичку. Смотрите, как водичка. Собирается. Как с как гуся вода. Отлично. Смотрим. На оргстекле. Ну, так не видно. Давайте на устойчивость посмотрим. То есть... Слушайте, она прям как будто -таки впиталась в само оргстекло. Прям устойчивая. Металл. Смотрите, как хорошо держится. То есть даже металл покрывать можно смотрим под номером 2 это у нас клей титан смотрим что у нас с водой ну, вода тоже скатывается как бы все хорошо так здесь у нас она прям слезает. на урстик не держится на металле аналогично ничего не держится. Так, теперь эпоксидная смола. Немножко напозеленела почему-то. На воду тоже скатывается. Все то же самое. Эффект одинаковый. Даже, ну, даже немножко хуже, чем в первом случае. В первом случае, смотрите, прямо на вон. Вообще даже не впитывается. А здесь как будто -таки, стремится впитаться в древесину еще. На стекле. Тоже слезает. На металле. На металле практически как ободки не видно. И тоже очень хорошо слезает. Слушайте, вот самое интересное, да? Что самое дешевое? Самое дешевое это пенопласт, это отходы. И самый лучший результат. Видели, как на улице он себя повел, и как здесь на деревяшке. Давай сейчас попробую распилю напополам, посмотрю, что же там у нас внутри, насколько она пропиталась. По спилу, конечно, так не определишь. не особо, особо не видно, что хорошо пропитано древесину. Но это в один слой было нанесено. Просто сам результат мне очень нравится, что самое дешевое держится очень хорошо. То есть, как бы, вот такой вот небольшой эксперимент, что можно сделать с пенопластом, с эпоксидной смолой. Но, как и повторюсь, что пенопласт мне больше всего понравился. Самое дешевое и самое лучшее средство получается. А если его с ацетоном развести, то хороший клей получается. Так что, друзья, у нас получился такой небольшой эксперимент. Я показал, как я делал год назад. Показал результат, что получилось через год. Никого ничему не учу, просто показал. Если понравился ролик, палец вверх. Пишите ваше мнение. Ну и до новых встреч. Пока-пока. Вам же крепкого здоровья и всего самого хорошего.